Здравствуйте, уважаемые слушатели. Значит, сделаю последнюю свою запись. Я только сейчас увидела, что я модель не убрала с готовой работой. Ну, это, в принципе, готовая работа, которая будет сдана. Это съемные протезики, которые тоже обеспечивают идеальное оживание, точно так же, как наш импульс молодости обеспечивает идеальную внешность. Значит, первое, что я делала... Первое, первое, о чем я говорила, это об импульсе молодости. Там был, крем-эликсир и такой же и к нему крем-лифтинг для в, лифтинг для, для век. А теперь я купила я скупила всю серию импульса молодости и думала, что это все надо применять все вместе. Значит, нет, девочки, это все вместе не применяется. Если вот этот вот крем применяется, вот тут написано, что если хотите увеличить давал лица, то он применяется в течение месяца два раза в день, утром, вечером. То есть его взяли, вот его и крем лифтинг для, для век. Вот это, вот это два крема, которые существуют друг для друга. Вот и Ими пользуйтесь. Я пользовалась в течение месяца, ну не месяца, нет, меня хватило только дней на пять, а потом я уже просто вижу, что моей кожи достаточно. Просто, Ну, вы знаете, ну классно, классно, просто что состав очень классный. Но я попробовала и вот эти крема. Ну, значит, первое, начнем с чего мы начнем с дневного. Первое. Вот эти крема, вот посмотрите, как они интересно сделаны. То есть, он аккуратненько берется. Мне очень нравится крема с помпой. Во-первых, сохраняется стерильность. То есть, никуда там не попадает воздух, не происходит окисление. Ну, и, вдобавок, ко всему стера, сохраняется стерильность. Это очень важно в некоторых, в некоторых вещах. Во-вторых, во очень удобный способ дозирования. Потому что помпа, как правило, это очень экономное расходование. И мне помпы очень нравятся. Я с помпами много раз была связана. Вот видите, даже вот такая вот штучка есть здесь для закрывания. Вот, ну, она закрывает вот этот носик, колпачок. Вот. Не совсем удобно, правда, вот это вот, вот им надо подумать над этим. Не совсем это удобно. Но в принципе очень довольно сильно удивительных растений. и дельвейс высокогорный, цветок вечной жизни. Вот, дневной крем, крем-тонус для лица. Значит, что он у нас тут содержит? Вот он содержит дельвейс. Сохраняет свою жизненную силу красоту в суровых условиях даже на высоте 3000 метров. Действие кожи Эдельвейса сохраняет ее вечно, вечную молодости и красоту. Защищает от стресс факторов А второй это свежие микрокапсулы. Ну, в общем, все то, что дано вот в этой вот маске для волос, вот то же самое. Один к одному только тут цветок Лепина, а тут цветок Эдельвейса. Тоже масло виноградной косточки, тоже алоэ и женьшень. То есть вот они вместе, и вот состав практически один, только тут белый липин. А тут вот Эдельвейс. Вот Эдельвейс, я Эдельвейс поперепробовала и в Цепторе. Я перепробовала Эдельвейс в инпо У них есть очень классная вещь про значит, это инпо Мне Эдельвейс очень понравился. Я когда прочитала, я сразу до, даже не думая взяла, потому что увидела, что Эдельвейс содержит. Поэтому цветы вообще, вот представьте, что природа создает такие цветы. Вот посмотрите, церковь украшается ветками и цветами. И вот посмотрите, что ну, ничего красивее нет, как украшена как украшать церковь? И ничего красивее нет, чем осеннее время. Почему? Потому что это время цветения всех цветов. Осенние цветы самые красивые цветы в мире. А еще посмотрите, я говорю, как огнем пылает. Во-первых, когда клен начинает желтеть. И совершенно изумительная, совершенно изумительная внешность. А также рябина краснеет. Но представьте, как красиво и как здорово. Вот, я использовала вот эту сыворотку, она пользуется очень экономно, мне она очень понравилась, теперь мы, вот ночную сыворотку я искала долго, ее нигде не было, честно признаюсь, ее нигде не было, нашла опять же в метро. Я уже говорила про метро, нашла в метро, когда пришла в понедельник, а там как выставили батарею этого всего, знаете, у меня глаза разбежались, но я первым делом схватила вот эту штуку. Ночной крем, потому что я дневными вот такими биокремами пользовался, вот ночными нет. Вы знаете, уделяйте внимание больше ночным кремам, потому что они гораздо эффективнее, они сильнее дневной крем, он понежнее немножечко. Крем действительно сильный, запах он имеет натуральный. Какая-то коктейла коктейла великая, лично молодое растение. Ну, у нас много таких вообще, в каждой стране таких растений очень много, потому что природа, когда создавалась, она не дура, она прекрасно знает, что ей нужно и что нужно, чтобы создавалось Вот, поэтому что у нас содержит это все. Ну вот, сказать, содержит Каспеллу Великую, и также содержит точно такие же свежие микрокапулцы молодости, а алоэ вера, женьшень и масло виноградной косточки. Вот, практически все то же самое, но вы знаете, несколько по-другому эффект, и вот действительно очень хорошо наполняет кожу. Я очень рекомендую женщинам за 40, даже не за 35, я рекомендую женщинам за 40 Девочки, восстанавливают цвет лица просто потрясающе. Что вот эти вот сыворотки, что вот эти вот импульсы молодости, а вот... Что вот этот импульс молодости? Восстанавливаю очень хорошо. Кожа насыщенная. Я могу сказать, что я вот после них, это просто вот мне очень хотелось попробовать, поэтому я пользовалась им. Но вот это вот все можно покупать отдельно, вот этим попользоваться и пока успокоиться. Опять попользоваться и успокоиться. Либо вот это вот взять, попользоваться и успокоиться. Вот, очень хорошо разглаживают вокруг глаз, но я могу сказать, у меня были морщины вокруг глаз, я с этим справляюсь с помощью капсул, которые принимаю внутрь, то есть БАДы специальные. Но они не для красоты, не для эстетики, это лечебные. БАДы заодно, это параллельные действия, они, они убирают морщины вокруг глаз. Вы знаете, я когда столкнулась с многоуровневым маркетингом, я была ошарашена, что вот этот маркетинг, он предлагает вам пользоваться совершенно сногсшибательными инновационными вещами. Не хочу даже говорить инновационными, это все чужие для нас слова. Пользоваться совершенно новейшими разработками. разработками. Космонавты с этими разработками в космос летают. Люди просто хотят зарабатывать на этом. Даже самая посуда, сектор великолепная. Просто люди организовывают дистрибьюторские центры, чтобы исключить подделку. Но в то же время, то же время э, я обратила внимание, что те, кто удачно продает там все, то есть вот вы придете, вот вы купите у нее, а спрашивать, как это действует, вы будете у меня. Почему? Они умеют продавать, но они совершенно не знают продукции. Продукция совершенно сновшибательная, вот а они ею не пользуются. И когда вот я пришла, попросила помощи, мне нужно было достать какой-то микроэлемент, она мне, ну, какой-то, какой-то бат просто там заказывается большими объемами, а мне нужен был один покончик. и мы с ней встретились, я когда посмотрела на нее, говорю, Люба, ну почему ты не пьешь вот этот бат? говорю, ты же, ты же уберешь себе морщины вокруг. Ой, да ну что то это уже ничем не уберешь. Вот вы понимаете, ментальность Такая ментальность. вот знаете, они это продают, они вам это пичкают, а сами этим не пользуются. Точно так же, вот те, кто в ННПЦТО, там есть совершенно от потрясающая против противоалкогольная вещь, совершенно потрясающая. И эти дураки, они этим не пользуются, они мучаются с мужьями-алкоголиками, но никогда не будут пользоваться этой штукой. То есть они только продают и все, они не пользуются. Девочки, вот с такими людьми, не покупайте у них ни БАДы, не покупайте у них ничего, потому что эти люди только продают, они вам никакого, вот даже продадут вам и то, и то. Вот. Поэтому я очень рекомендую и вот, эту, и вот этот комплекс ночной и дневной, но это свой отдельный комплекс, то есть его можно купить отдельно, и этого будет достаточно. Он тоже разглаживает морщины, но не до такой степени, как вот эта вот штука. Вот эта штука стала, ну буквально за минуту, морщины уже не было, это вновь появившаяся морщина. Вот. Так что удачи вам, вот. работа у меня тут готова. Okay. <laughs> я очень довольна, что я сегодня сделала очень много вещей. И очень много записей. Сейчас буду выставлять их в YouTube, в интернет. Я понимаю, что всем все интересно. Обо всем не расскажешь. Но действительно хочется. Я вот сама перед тем, как покупать, я сама сидела и много слушала молодых девочек, которые рассказывали свой опыт. Но поверьте, очень много глупостей говорится. Таких хороших именно комментариев я слышала единицы. Но были хорошие. И я эти комментарии учла и взяла на вооружение так что девочки спасибо вам комментируйте обязательно смотрите смотрите мои видео ставьте лайки жду вас на своем канале